Всем привет! По данным Международного союза орнитологов, на сегодняшний день известно чуть более 10 тысяч видов ныне живущих птиц, и каждая из них уникальна по-своему. Но среди всех этих видов существуют экземпляры, которые поражают своей красотой. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на шесть самых красивых птиц, которые обитают на нашей планете. Белый павлин Белый павлин издревле считается самой красивой птицей в мире. Его по ошибке приписывают к альбиносам, но на самом деле это их естественный окрас, так как все альбиносы имеют красный цвет глаз, а у белого павлина они окрашены в сине-голубой оттенок. Родиной этих птиц считается Индия, но также их можно встретить в Бангладеш, Китае, Непале и Таиланде. В естественной среде обитания эти пернатые живут небольшими стаями и питаются травой, ягодами и небольшими фруктами, но также они могут полакомиться насекомыми и даже мелкими ящерками. Мужские особи достигают полутора метров в длину с весом до 5 килограмм, а их распушенный хвост может доходить до полуметра в высоту. Но на самом деле роскошный хвост павлина им не является. Это удлиненные перья находятся на подхвосте, а сам хвост птицы достаточно невзрачен, точно так же как и ее голос. Обычно павлины ведут себя тихо и кричат только перед наступлением дождя или при от хищника, за что местные считают эту птицу священной, а также символом красоты, богатства и долголетия. Голубая сойка Голубая сойка относится к представителю семейства врановых и является родственником райских птиц, о которых я рассказывал в предыдущем выпуске. Эти певчие птички проживают на востоке США, а также на юге Канады и населяют различные места обитания, начиная от лиственных лесов и заканчивая жилыми районами пригородов. Длина тела взрослой особи достигает 30 см, а вес не превышает 100 грамм. Самцы и самки имеют одинаковый окрас, но отличить их можно по размеру, так как мужские особи немного крупнее. Голубая сойка является социальной птицей и поэтому все время держится стаями или небольшими группами, а в их рацион входят желуди, семена, ягоды и мелкие насекомые. Но помимо своей красоты, сойка может издавать разнообразные звуки и даже подражать крикам ястреба. для того чтобы спугнуть других птиц и забрать у них еду мандаринка утка мандаринка или китайская утка является одним из самых эффектных представителей фауны ее красивая внешность и удивительная верность партнеру сделала птицу символом семейного счастья в Китае, так как они выбирают только одного партнера на всю оставшуюся жизнь. Существует мнение, что мандаринкой птицу назвали по ассоциации с восточными чиновниками, так как в прошлом они одевались сильно яркие наряды, а называли их мандаринами. Примечательно то, что такой красивый окрас имеют только самцы для привлечения самок во время брачного периода. Голова селезня украшена тремя оттенками – оранжевым, красным и белым. При этом цвета никогда не располагаются в хаотичном порядке, а создают гармоничный рисунок. Макушка окрашена в оранжево-красный тон, а по краям она имеет фиолетовый окрас сине-зеленым оттенком. Спереди шея имеет красно-оранжевый цвет с белыми полосками, а грудь синий-фиолетовый оттенок. На спине оперение окрашена в черно-синий цвет, область живота белая, а крылья имеют оранжевый оттенок. Мандаринка является единственным представителем семейства утиных, у которых на лапках есть когти. Они нужны им для того, чтобы уверенно передвигаться по дереву, так как гнезда они строят на их верхушках. Красный кардинал. Красный кардинал – это любимец многих американцев. Он был избран птичьим символом в семи штатах Америки. Но помимо американцев, его также любят и в Канаде, потому что место его обитания находится исключительно в Северной Америке. В этих странах красный кардинал играет ту же роль, что и снегири для жителей России и ассоциируется у них с рождественскими и новогодними праздниками, точно так же, как Санта-Клаус или Краснонос и олень Рудольф. Эта птичка относится к отряду воробьинообразных, а ее рост не превышает 25 сантиметров с весом не более 50 грамм. Она предпочитает селиться в густых зарослях, на опушке леса и живых изгородях. А также ее можно встретить в национальных парках крупных городов. Самцы всегда немного крупнее самок, и отличаются они своим ярко-малиновым окрасом с черной маской на лице. Самки же окрашены в серовато-коричневый цвет, слегка красноватыми перьями на крыльях, хвосте и хохолке. В основном они питаются семенами и плодами растений, но также не прочь полакомиться мелкими жуками и листьями вяза. Примечательно то, что птенцов они стараются выкармливать исключительно насекомыми, так как в них содержится больше питательных веществ. Точно так же, как и утка-мандаринка, красный кардинал образует пару на всю оставшуюся жизнь и всегда остаются вместе для вывода нового потомства. Удот Удот – это небольшая птичка с длинным узким клювом и хохолком на голове, который иногда раскрывается в виде веера. Ее длина не превышает 30 сантиметров, а вес достигает 80 грамм. В основном он обитает в центральных областях Европы и Азии, а также почти на всей территории Африки и любит селиться на окраинах леса, граничащих с лугами и полями, потому что пищу удод собирает на земле и ловит в первую очередь насекомых. Основной цвет оперения птицы окрашен в рыжеватый цвет, а кончики перьев на хохолке имеют черные пятна, а вот спина, крылья и хвост окрашены в узор из черно-белых полосок. Отличительной особенностью удота является умение взлетать на большие высоты. Участники из экспедиции на Эверест смогли заметить эту птицу, летевшей на высоте около 6500 метров. Но помимо способности взлетать высоко в горы, удота обладает характерным запахом. В период насиживания яиц самкой у птенцов развивается копчиковая железа, которая вырабатывает черно-коричневую жидкость с весьма неприятным запахом. Благодаря такой особенности, в момент опасности птица может окатить струей этой жидкости, чтобы отогнать хищника, чего вполне будет достаточно. Обыкновенный зимородок эта птичка по размерам чуть крупнее воробья с длиной тела не превышающей 19 сантиметров и весом всего 40 грамм. Она обитает в Европе и средней полосе России и очень любит уединение, поэтому мало кто может похвастаться, что видел обыкновенного зимородка вживую. В основном она селится возле мелких, неглубоких и прозрачных реках для того, чтобы проще было достать себе пропитание, так как питается в основном рыбой, лягушками и личинками насекомых. Ее верхняя часть тела имеет голубой или сине-зеленый оттенок, а на голове и крыльях находятся светло-голубые пятна. Ноги окрашены в оранжево-красный цвет, а грудка и щеки имеют ярко-рыжий оттенок. Самцы и самки окрашены одинаково. Отличить их можно только по окраске клюва. У самцов он всегда черный, а вот представители женского пола имеют красно-оранжевое подклювье. С помощью такого длинного клюва в береговых обрывах оба партнера роют нору длиной около 1 метра, где строят гнездовую камеру в виде сплюснутого шара и смазывают ее стенки экскрементами для их укрепления.